Сейчас стал очень популярным вопрос поиска предназначения и успешной самореализации. Однако существует мнение, что мы не можем достичь успеха в том, что не доставляет нам удовольствия, что не радует нас. Да? Как же понять, что то, что ты делаешь, это Твое дело – это твое предназначение, это то, что тебе нужно делать. Хотите пройти тест? Я предлагаю вам такую экспресс-диагностику для понимания того, своим ли делом я занимаюсь. Вам нужно прочитать утверждение и ответить на вопросы. И, конечно же, я дам расшифровку. Вперед, друзья! Итак, результаты теста. Если у вас все ответы «да», я вас поздравляю, вы действительно нашли свое дело, вы реализуете свое предназначение, уверенно еще и получаете удовольствие от того, чем занимаетесь. Если у вас не все ответы «да», не расстраивайтесь, возможно, вам нужно лучше понять себя, набросайте список того, что вам действительно нравится делать, попробуйте подумать, а как это можно привнести в свою деятельность, то, чем вы занимаетесь, и или может вам стоит искать другую сферу деятельности, другую работу. Ну а если у вас все ответы нет, это говорит о том, что вы, конечно, очень далеки от реализации своего предназначения, и это не очень хорошо, потому что особенно после 37 лет высшие силы начинают, скажем так, наказывать нас, если мы идем неправильным путем, если мы свернули да, с пути э, реализации своего предназначения и так, в общем-то, можно очень плохо закончить. Поэтому, если у вас э, есть какие-то ответы нет или все ответы нет, я думаю, вам стоит обратиться э, за консультацией к нумерологу ну, или астрологу для того, чтобы лучше понять себя и свое предназначение. Вот так, дорогие друзья. Нумерология, конечно, в этом очень хорошо помогает разобраться, она помогает понять и качество, и таланты, и подходящие сферы реализации, и где можно действительно достичь успеха, но прежде всего, в чем состоит задача на это воплощение, и это круто.